Welcome to Gwent. Приветствую всех, мы сегодня поиграем с вами в Gwent. Уже много людей в нее играют, но почему бы и нет? Ведь бету мне дали буквально только что. Um, ну и в общем тут написано про туториал, про бесплатные карты и так далее. Ладно, давайте сразу продолжим. Gwent это, если кто не знал, карточная игра во вселенной Ведьмака. И вот как здесь написано, "Win this game, where two armies, короче, две армии э, друг друга, собственно, бьют. И нужно выиграть два раунда у оппонента. Все просто, да? Как бы. А, да, вот здесь вот написано наши, сколько мы выиграли раундов уже, как я понимаю. Нужно заполнить корону. Так, здесь это силы всех наших отрядов. Нас просят обратить внимание, что карты, готовые на поле боя, они юниты. И типа надо правильно их располагать, чтобы ваше полное... Полное, да, конечно. Общее количество очков было больше, чем его В общем, так мы за монстров играем и мы ходим первые, что? Не Совсем понимаю. Та-та-та, мил роу, да-да. А, да, вот. Первое это мечники, второе это арбалетчики. И третье это уже, ну, осадное оружие. Uh, это наши карты. И играем за сыграть карты Геральда. Нажать дабл интер или мышкой. Но мы был мышкой. Да, он ставится сюда. А. Damn it. мышкой. Ох. мышкой, да. Uh, Геральт повысил собственно до 25 нашу и у нас теперь намного выше чем у оппонента что что такое run warrior и ух ты грифон клево long live etc etc оппонент пасует мы выигрываем Раунд. 33 27 в общем, это была целиком победа, потому что нам дали уже по одному раунду всем. Uh, да, это был наш первый бой. Ух uh... ты. <-синк Dos> <с foil> и теперь мы будем играть настоящий бой. Uh... Так, ладно. Это игра про... Advanced, я не знаю, честно, как переводится, карты, механизмов, и раунд, динамичный... Uh... В общем, в общем... Окей, мы должны выкинуть две карты, чтобы три карты, чтобы поменять их на другие. Нам дали Геральда. Э, ой, как же там? Спасибо. Ладно. Let's get this over with. Да. Верно, нароше. Наша игра кромкая. Э, оппонент играет монстрами. Карты, карт, мон, кон, Канст... к, к, к, к, Монстрами Не играет на. А воля. боя. А. Нет, да. Я хотел бы звук уменьшить, но ну, ладно. Мы должны сыграть за Вернона и нанести урон одной из трех аран. Убитые карты отправляются в Гревьярд. Э, а -а -а -а -а -а! Вау. Грейв если не ошибаюсь, переводится как, грубо говоря, отстойник. Э -э Пускай будет так это. Так, у нас 19, у него 15. Ну, в принципе, можно пока что. Ахнем тоже. Finally. Специальные карты, Скорч. Здесь они так называются. Уничтожают юнита на поле боя. Ага. Но золотые карты. Без воздействий в общем не мог на них воздействовать э -э хорошее время для паса и ваш абонент может короче сыграть против вас вот это все дела и помните мол у вас две их э -э зажать вот это чтобы <систит> так а -э он убивает своего и по <систит> Мы... В общем, мы сейчас проигрываем. И он... Карты... Проигрывает карты. Да, да, да. Он знакомый звук. <с> да, звук это такой же, как и в третьем ведьмаке. Да, я не играл в него, но я его смотрел. Я сейчас только на втором ведьмаке. Так. Ага, он берет две карты. Мне дают две карты. А, монстры первым входят, вот, точно. Вот что мне хотели. Бест, гейбот, <сос> наконец, вот что мне хотелось Ты <сослуш> <сослуш> верно? Uh, так, я, я хотел бы хотел играть. Если не ошибаюсь, то можно как-то сжечь, что-ли, не понимаю. Ай-ай, сэр. Что значит вот этот огонь? Не знаю даже. Че у нас? 19-19. А -а -а. Копии своих юнитов. Нет, это я при берегу, значит. Вот там. Все и. О, еще даже Надо было это, но я... Все, да, на нам надо сажать спас, чтобы выиграть. Финальный раунд. Так если мы проиграем то мы проиграем на совсем поэтому нужно выкладывать все что у нас есть нет начнем с маленького как будет правильнее если вдруг он захочет меня сжечь чтобы мы как бы не отгребли гани как так. Все. Ну и уже просто для того, чтобы, как говорится, было. Мы выкладываем. Два... Uh -huh. than... Все. Я сейчас не зажимал, кстати, сдаться. У нас закончились карты, поэтому мы сдались. Так. Геральт против Монстер Хердл. Хердл, я не знаю, как переводить. Mm -hmm. Закрываем. Клан... Эрдин. Краснос-Бермин. Против Геральд Зафолтеста, левел ноль. Мы должны сейчас выбрать какие карты, да? Мы можем... Uh, а, вот так. Да. Какие карты мы скинем? Мы скинем. Ааа! -а -а -а. Я забыл, здесь нельзя дважды кликать. Там было Герри. Да, ступил. Хорошо сказать. Давайте вот это скинем. Получили верно? Окей. Лидером? Что? А -а -а. Uh -huh. а -а -а. Все, ясно, он сейчас будет использовать лидер. Точно. Лидер uh, это тоже играбельная карта, да. Иммунитет к погодным условиям у него. А, вот что это значит. Это значит иммунитет к погодным условиям. Вот этот огонь. Друг your лидер карт. Вот она. Ну.. Ч? А, вот так, что. А, вот Close ranks! А, она удваивает. Моя карта сейчас удваивает карту, любую карту, да? Бронз. Конечно же, конечно же. Так. Да. У меня нет Геральда. А, какую я хочу сыграть? Бронз? А, нет, я хочу... Чистое небо. Да. Именно чистое небо, кстати. Давай. Стойники. Двигают. Тем самым. Уже. Так. Ладно. Будем поднимать. Вот как нам говорят играть, так и будем играть. Да. Ставится. Точнее, пасануть, извинись. И начну я второй раунд. Второй раунд нам сейчас заставит нас проиграть. Я больше, чем уверен. Но.. Нет нет нет нет нет нет нет мы прошли все основы будем продолжать играть и в общем все нам пожелали удачи и не даваем этих Так. он кинул нам восьмерку но мы ему кидаем койнли ай ай сэр так. Я его буду закидывать сейчас, так? Угу. Он убил свою карту. Вот эта карта, кстати, у меня, блин, прям такая. Так, и вот эту, конечно, нужно уничтожать. Она из них самая мощная. А, нет. Они. Чего? Я не совсем. Блин, я английский не знаю. Игра! Вернее, мой русский. Да. You uh... can try to win them all, but you won't. Так. 40. 30. И для верности. Честно говоря. Я, я его уже выиграл. Вот. Если сейчас не будет никаких. long live прям 56 30 я уже его выиграл ничего не okay, но при этом как бы и у него тоже сейчас у меня 36 а у него нет таких my studies are more important than this. Да, да, Um, как бы сдаться 375 как бы сам себе хуже сделал Геральт против иредина левел 0 левел 0 король дикой ходы и легендарный монстр леер монстр uh, mon истребитель мы получили бочечку um, мы закончили туториал, теперь мы можем приходить к самой игре Но если честно так, э, можно можно как-то меню single player option звук, звук хочу убавить момент э, меню да, конечно, включай, включай э, пока не надо вот, саунд эффект на пятерочку. и пятерочку. Нет, ладно, шестерочку. что важно. Темерия. Темерия. Да, вот так. На семерочку. Графика. Пускай так все остается. Так, здесь. Дисплей. Uh, все. Uh, и здесь вот. English, Russian, French, French, Portuguese, Portuguese. Русский. Да. И uh, enable, disable vibration. Давай, пускай будут. Apple setting. Звук стал потише. Настройки стали, язык русский. Ох, как же хорошо. Ох, прям мощь. Одиночная нам доступна тренировка, обучение, но компания недоступны. А, поэтому мы пойдем в сетевую. А, да, давайте. В Скеллиге. А, нет. Эридин, поменяйте три карты, бронзовый отряд, три случайные, давай, вот, честно говоря, мне хочется сейчас за Тимери. А, примитивно, конечно, но все же, больше всего пока что вкушает Тиме. нет, монстры тоже хороши, да, сыграть за Эридин, это прям тоже хорошо, но все же пока что нет. Давайте сейчас сыграем одну колоду за север, одну за монстров. Да, и думаю, можно будет закончить. Если, конечно, не будет долгого поиска. А он уже 30 секунд длится тем самым. 33, 34, хотя играет много людей. М да. Я, да, я же сказал, я королев север. Давай, еще раз. После 35, да кажется, секунд он... Решил прекратить поиск. И, видимо, мы не сыграем за Королевство Севера. М -м -м. Это, конечно, плохо. Нет, мы сыграем. Да. Вот. Рассвет. О Ох, прям хорошо теперь. Для изменников есть только одна кара. Сомкнуть ряды! Даже озвучка русская. М -м -м -м. Вот он, уровень. Честно говоря, так бронзовая. Давайте вот эту убираем э, и вот эту убираем. Просто я с этими картами еще не особо знаком, поэтому, ух ты, что ж красиво как. Э, так, не знаю, ну можно в принципе. Давайте еще врача, потому что золотые карты нельзя восстанавливать поэтому да а, странно конечно ну ладно а, как пойдем у нас есть ограничение по времени вроде пока что нет отнимите да вот здесь не надо поэтому мы идем за да вперёд. у нас же ничего нет ага. кажись он сейчас жаль но у меня нет времени mm -hmm. он отправил нам шпиона то есть он за нильфгард точно я сейчас только это понял дуэлянские пехотинцы да ну, давайте ладно сразу да раз... здравствуй да здравствуй сразу мощными картами будем бросаться ладно так ну давай твой ход вот кстати у него сейчас 10 карт Бурак. А, у меня 9. А, -а, а, вот оно что вот оно что а я могу это убрать да вроде могу эм... у не золотого да пожалуйста блин не могу да? по своим шикарно нельзя жалко кажется мы проиграем потому что мощно Слишком. Добавляет одну единицу сил за каждую вскрытую карту в руке любого из игроков. ммм Ничего себе. Пять, да? Он поставил нам на пять. Я хочу, если честно, усилить их, но... Давайте такую же карту. Серед! Пока! Просто. 27-22. Да изменников есть только одна кара. Он увидел моего Геральда и вот эту. Ну, давай теперь усилим, в принципе, и будем пасовать. А, и будем пасовать. Я думаю, если он захочет выиграть, он выиграет, в принципе. Ого, я чую неприятности. Цири? Натиск. Цири играет в Неливгард. Хм, довольно интересно. Разумный ход. Отдать мне раунд. Но второй я буду прям... Да. Так, мне дали медика и... Это что за карта? Кайдвенский осадный инженер. Добавьте под... Три единицы силы твой не золотым отрядом на вашей стороне поля. Нет, не сразу же Геральт. что сказать напоследок. Да. Интересно, почему его удвоили. Так, пока мне. Не, не могу, порталы. У меня тоже есть Геральт. Вот он. Такой, да? У нас у всех есть Геральт. Ладно. Ну давай известными ему картами будем пока что. Да здравствует, да здравствует в принципе почему бы и нет да Ах. ну ладно наконец-то наконец -то. Након нет. да вот неуязвимость к погоде вот что значит этот огонь благо магии наивысшее и я Пико. о я читаю книги сейчас и там она есть да как бы это странно не было но там она есть чего надо воскресим да просто мощно сыграли. после двух ходов обратите в золотой эффект будет если до конца раунда или до ухода дисциплина вот чего вам всем не хватает вау. вау вау вау просто а, не золотым да значит сюда опа не было печали так а, как бы не золотым да я могу только добавлять ну давай сюда и сюда. Твум. Ой, мощная карта, да, мне нравится эта. По три единицы, двум не золотым. Да, вот, по три единицы, двум не золотым. Все. Здесь намного сложнее будет за вот этих всех, чем в Фу. чем в ведьмаке. Так, потому что в третьем в смысле в ведьмаке, потому что здесь вот эти вот а, особности добавили кто еще занятие? Сэги Натуриан! Сэги Натурия! <связь> <связь> Интересно! Мочнющую надо карту бить! Добавьте подвидимся, закалывает спионский отряд на поле. Нет, вот это куда? убивать. Алибу! 52-58. Мм. Mm -hmm. все все ясно все ясно ты решил как я да на самое самое да окей давай будем считать что у меня мощнейшая карта осталась и ты сейчас будешь рыдать но блин это не так это не так совершенно я думал мы выиграем но кажись Гр. Зерок.. Гзерок. Уже успел наиграть. Раунд противника заканчивается. 25, 24, 23, 22... Так, вс. Больше нечто. Давайте посмотрим вот это что заката. Отнимает 3 силы у нее золотого. У И если сила этого отряда больше изначальной, отнимет 5. Ммм. Угу. Интересная карта. Вс ⁇ Что там было? Я... Я не успел заметить, что там было. Да, хорошо, хорошо. Но финальный раунд еще есть. И мне должны... Мощь, мощь, мощь, просто мощь. Ты что, дурак? Ты серьезно? У тебя есть еще замена? Давай. Как раз у меня казнь. Это... Приветствую. Мощь. В чем дело? Есть, есть, есть, есть. Есть. Все. <смех> <смех> Блин. <смех> а здесь также или нет? А... Здесь как бы так же, как в третьем ведьмаке сыграйте сюда это тиммерия все все Да, 4, ноль все мы молодцы здесь интересно также или нет что при ничье нельфгард достается. остается да ничего давай Хе -хе. я тебе желаю удачи но... потому что я наша армия выиграл сейчас так ага Интересно. 15 обрывков дали. Так. А опыт? Сколько? 50 опыта из 40, плюс еще результат. Вс, да? Вс. А, давайте. Так, у меня говорились карты. Где-то. Где-то в магазине в магазин как? Где моя бочка? Вы сможете переламывать нужные вам карты. Прикольно. Нейтралитетные. Все фракции, схелени. Ага, вот они все здесь написаны. Нет. Где магазин открыть бочку? У меня. У меня нет бочки? У меня нет бочки. Людь не ну, дурин. Людь бочку брать. У лавка чудо бочки. Лавк не врать. Ну ладно, ладно. Нет, мы.. Вот наша бочечка наконец-то. Да, открываем. свои. Так. Ну давай, Лара. Тут что? Ридон Боец синих полосок добавляет по две единицы силы всем бойцам синих полосок. Особую карту вытаскивает. Мм. Вот это прям клёво. Неплохо. И откройте случайную карту в, в вашей руке. Зачем? Ладно. Есть добавка. И пятую. Вау. Так, вот здесь прям. Ну ладно. Выберите до двух карт изброса противника случайным образом. И случайным образом положите их в его колоду. Ага. Асере вар анагут. Не такое, конечно. Трололол. Отнимите по одной единице силы у всех незолотых отрядах. Э -э честно говоря, хочу взять Геральда просто из-за того, что это Геральд. Вот, честно, поместите три незолотых отряда в противоположном ряду на один... Ряд назад отнимите по одной единице силы силу всех перемещенных отрядов. Эй, сложно, эй, сложно, друзья. сложно. Все да. А, хочу, честно говоря, давай... Посмотрим. А... У нас карты нейтральные автоматически добавляются или нет? А... Золотые. А... Да, Кажись. Так... Да? Я могу добавлять да? Сколько могу? Ага, минимально 25, максимум 40. Все, все хорошо. Все, сохранить типа. эм... Ах, типа, погодите, у меня там еще же были карты, да? Можно я, типа, новые, да? Где? Ух ты, серебряные карты существуют, да? Призерка. О, это из первого ведьмака. А, нет, ладно. Мне не очень как Нет, мне не нравится эта карта. Бронзовых у нас больше всего. Ласточка добавляет 8 единиц не золотому. Если это ведьма, кто 20? Надо. А, у нас есть ласточка. Извиняюсь. Альзура. Вау. Ладно, все, сохраните вы. А, но мы сейчас послезаем. что у нас по монстрам добавилось. Да, надо сюда Геральда тоже засунуть. Почему бы и нет? Ну, вот в этот ряд будет он у нас Геральт. Так, и... Серебряный, золотый. Ладно, сохранить Да, сейчас мы сыграем за монстров разок и будем заканчивать. Так. Подходящий противник на начальную колоду чудовищ. Интересно, даже пишется начальная колода чудовищ. 10 секунд, вот это я понимаю. Пиздухнешь червь. Ага. -а. Эстет Эс Интересно, как потребуется. Поехали. Так, казни оставляю. Виверну мне тоже хочется оставить. Я уберу эту. Гуль. Удалите из игры случайно не золотой отряд из любого сброса и поглотите его силу Вау! Я хочу больше гулей Неуязвимость для погоды отнимает один, добавляет два, если будет уничтожен Блин Мощные карты Мощные карты Когда уйдет с поля, сыграйте в двух малых Давай без, тогда уберем с... а -а -а -а. Клевые карты Давай ласточку туда уберем. И сыграем прям сразу же, да? Играйте из вашей колоды или сброс всякий раз, когда появляется туман, уничтожение А, нет, туманник нам не нужен сейчас. Гуль тоже. Да, вот это давай. Поставим голем на шестерочку. Прям сразу. Потому что тумана нет сейчас. Довольно тупо я поступил. Туман мне нужен был, еще как туман. Ну ладно, я первый раз играю. <с Stormway> mm, я смотрю, ты тоже я решил. Но нет, но нет, я ставлю пуля и забираю твою шестерку. Давай, давай, давай. Ну, вроде Гуль так должен делать. Или он прям совсем случайно может и моего Неизвестно. Ну, ладно. Нет, кажись он из моего именно поглощает. Ладно, будем ставить и атаковать. Нет, этого нельзя. Вот это. А интересно, уйдет или умрет? Вот тут тоже есть оговорочки. Он ходит первый все время, да? Нет, я хожу первый. И в такой маленький отрыв. У него карты те же самые. Я больше чем уверен. Просто у него другой расклад может быть. Я могу взять казнь. В принципе. Раунд противника заканчивается. А, нет, все-таки есть время на десяточку да а у меня одиннадцать да давай им сыграем в принципе давай им сыграем чтобы не так ему обидно было мы в пять очков отрываемся это хорошо это прям радует несказанно зараза ты решил геральдом сходить да но знаешь в чем прикол так э 31, один да будет меньше будет да? давай ладно сыграем вверх но отнимем у нас будет 31 он сейчас сольет короче эридина и мы заканчиваем раунд в следующем мы чуть-чуть его поиграем и там уж на ч останется. Я надеюсь что на эту такси. Потому что в принципе я.. О. Oh, you fucking seriously? Когда уйдет с поля? Да, все, короче, я пасую. В принципе-то. Нет, я. Я сейчас использую казнь, просто Блядь. Вы серьезно? Я сейчас, короче, лоханулся просто конкретно. Эм... Чё за бред? Почему она на моем поле уничтожает? И почему? Я не понял. Ты что, серебряная карта тоже уничтожается? Все, я, <свот> все, за монстров не идет. <свот> Обидно. Вс. Короче, он сейчас тупит, да? Тупит проигрывает эту карту. И я проигрываю раунд. Блин. Чрт. Так хорошо пошло. Так, все, все, Пасуем. Он все равно вот он. Геральт, про для погоды. Да, всё, Пофиг. Ой. Тупо. Тупо слился. Да и голе мы маленькие. А я могу сейчас верно его ударить? Нельзя, да? Ллка. Хотелось бы верно его ударить просто-напросто. Было бы намного интереснее. кажись я включил саундтреки из третьего Ведьмака и. Мне их и дают? Потому что я слышу знакомые мелодии, да. Дикой охотой сыграл, да, мальчик? Нет, ну я могу, типа... Давай еще голем. Отнимает один у не золотого и добавляет, если будет уничтожен. О! Я приделал. Бежать некуда! Вот так. И добавляет два. Все, шик. Некуда. По моей тактике решил, да? Вот я не, не интересно вот с тобой играть. Луганш или как ты там? работает гуль гуль съедает из сброса карту просто напросто все ясно я не так прочитал сброс имел в виду прям сброс да усиливаем до 36 мне этот раунд нельзя проигрывать проиграю этот все больше не буду играть Угу, поести мне туманник. Ну, давай туманник. <плёв> Хочешь туманниками играть? Давай туманниками. <плёв> а, yes. Сложно, конечно, все-таки. У него 44, у меня 40, но при этом Усиление? Нет, нет. Нет. Громом. Вы серьезно. Я ласточку, зачем слил? Эй! Цель пей, пей, не могу, Чтобы поставить 52. Но туманник. 52. У меня тоже есть туманник, но я, я же не буду им играть сейчас, да? Или будут. А мне туманник не поможет. Преса голли вам ходить. Да, вот, 58. Если сейчас я... Па-па-па-па-па-па-па-па. Фух. 58. В один просто. И теперь финальный раунд. У него остается этот, а у меня остается голем. Блин, вы серьезно? У меня тоже он есть. Так, шестёр, помню, Так, добавляет одну изнизу, вот если действует то... А, вот она вообще... Ч ⁇ А, что? Но твой ход ты ч ⁇ тупой тебе нет выбора или то или это у меня еще есть карта я тебя выиграл у меня еще если бы я не пер не тупанул в первом раунде я тебя уже давно выиграл но я тупанул в первом раунде да признаю все все ясы все ясно все стало ясно все вызываем туманника и заканчиваемся раунд для него ну и для меня Но для меня победа 11 еп yep. победа э, нет не будем желать удачи нет не будем да, у нас осталось еще два раунда выиграем и получим награду, но я сам буду играть уже в нее. Ну а для вас я буду закругляться. Нет. Выходим. Uh... Всем спасибо, кто смотрел этот пробег. Если вам понравится, я запишу еще серии про Гвинт, потому что в Гвинт я играть все равно буду. Ведь блин ну пока закрытый бета тест надо играть потому что в открытом все карты сбросятся а так спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся кто этого еще не сделал и пишите в комментарии если хотите еще гвинта